Без тебя нет сил и мочи, я уже приехал в Сочи. Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Вижу, ты мне очень рада, ты моя Олимпиада. Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Солнышко меня встречает, светом и теплом ласкает. Ла -ла -ла, ла -ла -ла. Как же это все же мило, мы умеем жить красиво. Это все же мило, мы умеем жить красиво. Жежет, ты мне очень рада, ты моя Олимпиада. Ла -ла.